Всем привет! Сейчас камеры видеонаблюдения устанавливаются практически везде и иногда им удается зафиксировать такие моменты, в которые очень трудно поверить по рассказам очевидцев и в сегодняшнем ролике вы увидите самые невероятные видео, которые удалось им заснять. По-моему домашние животные что-то от нас скрывают и мультфильм про их тайную жизнь видать основан на реальных событиях. Мне интересно на что рассчитывал этот парень, придя на ограбление с игрушечным пистолетом. Подождите меня парни, я тоже хочу с вами в тюрьму. Слабонервным просьба не смотреть, я после этого ролика еще долго не смогу есть магазинный хлеб. Охранник немного заскучал на работе и решил порепетировать, как он будет расправляться с плохими парнями. А мне говорили, что в полиции работают серьезные люди. Так вот, десанта берет подарки для плохих детей. А так выглядит индийский ремейк фильма ⁇ Угнать за 60 секунд ⁇ Очень надеюсь, что это недоставка с Алиэкспресс. Когда Марвел не хочет снимать продолжение Фантастической четверки, и ты не знаешь, как привлечь их внимание. Это наглядный пример того, что ты учился на одну специальность, а работаешь там, где пришлось. Не обязательно заводить собаку, чтобы она охраняла ваш дом. Достаточно завести и куриц. Эта женщина даже не думала, что устроит такую рекламную кампанию для Кока-Кола. Как так быстро из двух кошек получилось три? Вроде это не так работает. Наконец-то! Достойный соперник! Как этой девушке удалось надеть на себя столько джинс? Эта женщина так сильно не хотела платить за парковку, что решила устроить охраннику настоящий хоррор. В магазинах уже появился новый маркетинговый ход, чтобы вы подольше смогли разглядеть товар на полках. По-моему, эта собака пытается спровоцировать роботов на восстание машин. Чтобы отбиться от преступников, не нужно иметь при себе оружие, достаточно и пары коробки конфет. Когда эта девушка попросила парня устроить романтический вечер в стиле Титаника, то он принял это совсем буквально. Тот момент, когда у тебя сильно много работы, что даже нет времени нормально попить чай. Вовремя этот рабочий вышел из лифта. Из-за своего любопытства эта собака провалилась под лед, но хозяин вовремя ее увидел и прибежал ей на помощь. Эта девушка попыталась очаровать и отвлечь внимание продавца, чтобы незаметно унести бутылку из магазина, но все-таки это не удалось. Нападая на курицу, этот ястреб даже не подозревал, что у нее есть такая серьезная поддержка. Это именно тот случай, когда тебе на работе выдали талоны на заправку, но ты все равно пытаешься сэкономить на бензине. Когда эта бабушка вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, она даже не догадывалась, что ее уже ожидает незваный гость. Вот как двое взрослых мужчин могут решать свои проблемы. Эта женщина вовремя сообразила, что происходит, и помогла спрятаться покупательнице за прилавком во время землетрясения. Вот наглядный пример того, как некурящие чувствуют себя в кругу курильщиков. А вы знали, что трамваи так могут? Кажется, эта девушка чем-то сильно обидела мусорный бак. Я так и не понял, чья тут вина, либо эта девушка усердно решила помочь, либо у парней что-то пошло не так. Вовремя эти ребята отошли от прилавка. Когда медведь забрался во двор к этой женщине, она не побоялась выбежать к нему, чтобы спасти своих собак.